Спасибо организаторам за встречу с академическим ученым, с практиком, который, в общем-то, сейчас, наверное, подтверждает идею четвертой промышленной революции, которые вот получили развитие очень серьезное и которые давляют над умами, наверное, не только ученых, не только людей, которые занимаются странообразованием, но и экономистов. Что будет с банками, что будет с компаниями по управлению активами, с макроэкономикой и так далее, и так далее. Сегодня, наверное, в очень доступной форме нам были рассказаны вещи, которые, ну, наверное, должны приковывать интерес и... Заставлять задумываться каждого человека, который живет сейчас вот в эпоху изменений, в точке бифуркации, когда биг Data давлеет над умами, над нами. Первый момент интересный и новый для меня, несмотря на то, что он подчеркнут где-то в книгах, уважаемого ученого, это переход городов в статус, назовем так, надстранового ритма. Когда у нас из, 200, из 230 стран появляется более 600 городов, которые объединяют в себе и основную рабочую силу, и людей, идеологов, идея валюта 21 века. Следующий момент – это те фундаментальные изменения, которые у нас происходят с знаниями. Знания, которые были классические, они все большей мере теряют стоимость, значимость. Это подтверждено цифрами, подтверждено кризисом. Но ожидание, что ситуация изменится, не происходит. И, в общем-то, сегодня это было, наверное, в хорошем смысле слова, разжевано в режиме того, что новая эпоха знаний, сайлент знания, они будут капитализироваться и будут более востребованы сообществом. Это означает, что люди должны быть настоящими профессионалами и практиками. И практичность происходящего сегодняшнего великолепия ну, позволяет, наверное, восхищаться, рекомендовать книги этого уважаемого ученого и получать удовольствие. Спасибо, кей